Есть мама, а мама это самое родное, самое любимое, самое близкое, что есть у человека на земле. Здравствуй, мама, я вернулся, ты меня ждала. Ты по-прежнему красива и очень молода И года тебя не портят, не берут лета Хоть морщинки на лице, но ты молода Самая любимая, самая красивая Самая счастливая мамочка моя Накормлю тебя я вкусно Шашлыки пожарю Так хочу, чтоб было вкусно И тебе понравилось Так хочу вернуть тебе Я твое тепло Благодарность за заботу и твою любовь Самая любимая, Самая красивая, Самая счастливая, Малочка моя, Малочка моя.